Друзья, всем привет! На связи Габдулазянов Фразик, и у меня есть небольшое объявление. Продается VIP аккаунт в TaxFone с построенной структурой и деньгами на счете. Аккаунт с номером 25062, зарегистрированный 31 августа 2017 года и имеет три бизнес-места, как вы видите. Этот аккаунт имеет в правой ноге уже 260 тысяч рублей. После его приобретения вы регистрируете людей в левую сторону и у вас складывается бинар.